«Я, мои ребенки и кошонки». Серия «Дневники и пираньи». Книга третья. Автор Наталья Пономарёва. Читает Анастасия стребко От автора. Каждый интеллигентный человек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 Все истории из этой серии автобиографичны. Все люди, упоминаемые в них, реальны. Разрешите представиться. Здравствуйте, меня зовут Натали. Да, вот такое имя. Все привыкли и вы привыкнете.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 Простынь, белые тапочки и маршрут на кладбище прошу не предлагать. Не все у меня так плохо в жизни, особенно если посмотреть на нее с изрядной долей чувства юмора, которое, правда, от частого употребления у меня сносилось до иронии и сарказма, но уж как есть. С мужиками в жизни у меня, как у всякой истинной Наташи, конечно, полный армагедец, но об этом позже.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 С учетом любимых племянников, которых я тоже беру в зачет. Как-никак, каждого в колясочке катала долгими летними вечерами.